Всем привет дорогие друзья, это новая серия на канале НИДОВАННЫЙ Кто еще не знает, меня зовут Андрей У меня высветился дача, то, что нужно заменить масло На Ниссан вот так высвечивается, что требуется замена масла, пройти ТО и поменять все фильтра. Так что я сейчас собираюсь поехать в магазин, купить масло и поедем мы с вами его менять У меня датчик замены масла стоит на 10 тысячах километров я не знаю, правильно это или неправильно. Ну, лучше, конечно, наверное, на 8 ставить. Пока что у меня стоит на 10 тысяч. Масло я пользуюсь Люквимоле. Друзья, ну вот, я взял а, масло Люквимоле 5 в 40 Эта машина всегда на этом масле ездит. Она не жрет его и ничего не делает. Также я взял фильтр МАН. Ну, конечно, не оригинальный, но получше, чем всякие там непонятные фильтры, больше не было. Также Ман фильтр массами. Теперь я выдвигаюсь на стол, чтобы это все поменять. Я так думаю, что много времени это не займет. Залезу еще под машину, посмотрю, как там будет поживать моя ходовая часть. Вроде она меня не тревожит, но все равно. Итак, подняли, короче, тачку. Ну это как всегда унисан. Самая болезнь поднивает весь металл, Вот этот. Вот так в принципе. все но. Разные, конечно, ну, здесь, но вообще идеально. Ровненько ничего не, Ничего не билось, ничего не равнялось. 3 тысячи за колпа? 3 тысячи за колпа? Блин, легче диск нового купить вместе с этими колпаками. Ну я понял. Не у меня как бы все оригинал, все стоит, все нормально. А ты дрифтом не занимаешься? Не Ну к вам приезжают тачки вообще такие? Блин, дачки сейчас даже не это. Там. Сошки поменять там, нет, не рычаги. Было. А, ну ты имеешь ввиду рычаги именно по вот этот, да? Ну, по при... флаб-турбо, да, там, хотя бы какие-нибудь такие. Ну это просто супер, когда работал, у нас там один приезжал на Мазде, Мазда-тройка была, хэтчбэк, он все пытался под мпс сделать. Не легче было МПС ку взять. Сразу, блядь. Кулик Он не появился звук, но когда газ нажимаешь, какая-то вибрация идет. Слушай это какой-то отражатель, а потому что под капотом отъехали. тихо Вот он Чуть-чуть дайте вперед. Вот. Ну так, да, дребезжание, да? Да, да, да, да. что-то какой-то отражатель Потому что под капотом вообще все тихо Вот он Да, какой-то пыльник Да? Ну что думал, что у тебя что-то под капотом? Ну нет, под капотом вообще тишина Пропало? Да, Попало. вроде пропало! Немножко выхлопляй, сейчас я опушу и покажу тебе, откуда А, вот она Я, он, я да. чуть подогнул сейчас она он Вот, видишь, хомуты уже такие ага. нашли И вот где-то вот из этой части сечет, вот, сечет, да? да а. то есть она вот он, он, Этот, короче, от карт, от этого Она идет? получается, да, вот эта вся часть Банка вот эта Поломегаситель получается Да, она... 네, она, она, она, она прям из гофро идет все вместе, вон, видишь в принципе да. нет, почему? Можно как бы отпиливаешь, да, то есть кусок вариваешь, надо именно вот какую-то плоскую искать Потому что здесь уже такая бочка не пойдет, то есть здесь, видишь, тебя подрамник Ну да то есть, надо вот именно, блин, я не знаю, либо какой-то ремкомплект, ну, если менять эти наши глуши по ехать непосредственно к тем, кто занимается, глушителями А, глушителями а, Чистым именно бусловом, да ну, После они да. тебе уже подберут все эти вставки все уже как надо, короче, сделают. если не беспокой да, как бы не запах в салоне, то есть, в принципе, я не знаю, я бы не заморачивался. Ну, вот именно вот отсюда. Ну, вот она, она, она же, потихоньку будет, <пух> так, потом, ну, со временем, да, со временем да, да, да, начнет да, короче хирань прогорать, херач. прогорать то есть как бы. Она еще что гниет, потому что видишь, она постоянно в пыльнике. Mm -hmm. Вся эта, ну то есть не проветривается Потому что здесь вот подрамник идет, то есть если будет бочка, она у тебя будет туда вот торчать то есть, ну, ну да, то я буду цеплять, цеплять да, да. Вся вещь тоже как бы продумано сделано да и так защиты цепляю каждую кочку то есть и так не сейчас все она вот я прям вот эта часть была поджата вот именно к трубе ты с газуешь она вот из да чуть просто отвел ее потому что ну уже во-первых некуда видишь уже болты все такие стрёмные то сейчас они улыбаются ну да то есть ну либо как вариант просто выкидываешь и все отрезать вот так не не не сам пыльник я имею я понял но если хомуты снимать отрезать новую варивать да. и на выхлоп вместе с задними банками выйдет рублей 20 да, ремонта не могу сказать ну, попробуй, ну все нет, нет ну с утра попробуй что-то а. с утра пробуй. все давай все, да. давай. все спасибо короче ребят все поменяли масло поменяли фильтра сделали вибрацию на оборотах давала вибрацию глушитель теперь ничего нет ничего не вибрирует ничего не делается вообще спасибо даниле огромное приезжайте в сервис авинтаж стайл крутой сервис я всегда там обслуживаю все свои машины так что приезжайте теперь можно смело ехать домой и делать вам видосик все пока